Всем привет! Хочу вам рассказать, как можно красиво украсить ваш дом с помощью вот таких вот веточек. Вот я взяла веточку обычную. Вот, вот такие вот веточки я нашла, смотрите. Вот они. Так же самое вы можете взять эти веточки. Я вам покажу, что дальше с них можно сделать. Будет очень интересно. Понадобится любая поверхность, можно стеклянную банку, можно алюминиевую банку, жестяную. Так, чтобы была форма вазы. Взяла два вида веточек. Один вид веточек у меня толстый, я его сделала внизу, а сверху у меня были тоненькие веточки. Затем я вскрыла все это краской с баллончика. Цвет вы можете выбрать и чисто белый, и серебряный. Дождалась полного высыхания. Для этого э, надо подождать минут 10-15, ну максимум 20. Когда веточки полностью высохнут, мы приступим к следующему этапу. Возьмем горячий пистолет и начнем обрабатывать края веточек. Вот таким вот образом. Так можно сделать на всех краях, но можно некоторые края и оставить. Это мы делаем для эффекта льда. Сверху я обработала также сама горячим пистолетом. Клей должен быть очень горячий, чтобы сделать эффект сосулек. Обратите внимание, как красиво получилось эффект замерзших э, веточек, как будто мы на улице сорвали холодные ветви деревьев, покрытые льдом. Эта вазочка э, такая получилась холодная, зимняя, очень интересная. Таким способом можно сделать и подсвечник, только взять немного шире, баночку можно сделать это из консервной банки и короче подобрать коротенькие веточки и положить туда свечку внутрь вообще очень оригинально получилось эффект такой интересный мне эта вазочка очень понравилась я буду ее ставить в коридоре она будет мне напоминать о зиме. Спасибо всем, кто посмотрел мое видео. Всем пока!